Доброго времени суток, с вами Катамхаля. Давно я ждал, что у нас в бюро исследований завезут что-нибудь новенькое, ну и получилось, что это Гибралтар. Так что, ну, взял и приобрел. Конечно, получается, это у нас самые дорогие к приобретению корабли. Если, да, переводить сколько. Ну, даже если мы скидываем ветку x 2 то есть это надо три. Ну, целые ветки три раза пройти по новой Если мы по x 2 скинули, то есть получаем там как раз 60 с небольшим тысяч вот этих очков исследования, Что и хватает на приобретение одной десятки Ну, не знаю, надеюсь, я не разочаруюсь Уже так-то, в принципе, попробовал пару боев скатал ну пока что не заметил там чего-то каких-то... Сверхспособности данного корабля. Есть, конечно, здесь, да, и плюсы, есть и минусы. Ну, главный минус это отсутствие, конечно же, фугасных снарядов. Без фугасов, ну, играть как-то немного непривычно, да, к примеру, если вот на Голиафе там фугасные снаряды наносят большое количество урона, вешаются пожары. Здесь у нас пожар, ну, мы можем, если что, повесить при помощи ПМК. Все, да, также здесь у нас отсутствует там торпеды, ничего, то есть на вооружении это только... Главный калибр Три башни по четыре ствола 234 миллиметра Не знаю, ни разу не доводилось Даже ни разу цитадельку ни из кого выбить Даже из крейсера не получилось Причем я стрелял в борт там, Ну пусть может дистанция не совсем убойная Была там 10-12 километров где-то Ну из линкоров Ну максимум десятку удавалось Выколачивать за один залп Ну тоже пока что так себе Ну сейчас буду стараться Всеми правдами и неправдами Показ, показать действительно на что этот корабль все-таки способен. Сразу показываю модули. В первом слоте основное вооружение модификация 1, второй, четвертый слот. Ну, здесь решил, как на линкорах, увеличить за счет этих модулей живучесть. Да, там вон система борьбы за живучесть, там так далее и тому подобное. Так, в третьем слоте система наведения модификация 1. В пятом слоте система маскировки, и в шестом слоте деваться некуда, этот вообще модуль ставить обязательно. Базовая дальность здесь, по-моему, 16,9, что крайне мало <coughs> для корабля десятого уровня, да даже не только для 10, и, да, и кораблей пониже. Ну, а тут деваться некуда, ставим обязательно. С этим модулем у нас дальность получается, ну, уже, в принципе, комфортная, 19,5 километров. Да, конечно, не самая большая, к примеру, да, если берем другие крейсера, у которых базовая там 17, 18, 19, мы будем в дальности им уступать. Ну, для крейсеров это, я думаю, 19 километров не то, что прям за глаза, но уже более-менее хватает, да, на Примерно, более-менее безопасном... все, Извиняюсь за тавтологию В <с> безопасном расстоянии, находясь от линкоров Вести там какую-то перестрелку да? Ну и как еще, из плюсов Здесь у нас присутствует дымогенератор но из минусов, из дымов мы светимся после стрельбы на 9,5 километров То есть можно попасть в такую ситуацию Мы, к примеру, решили пострелять из дымов, остановились, дымы включили Кстати, да, дымы не забываем, что время постановки всего 16 секунд Поэтому прежде чем дымы поставить, дабы из них случайно не выскочит, Как раньше было на Минотавре, до, до того, как у, ну, его, получается, апнули в этом плане То есть дымы стали там ставиться гораздо э, дольше то есть сбавляем хотя бы наполовину скорость хода, потом уже включаем этот расходник, дабы мы в дымах остались. А то, да, бывает так. Помню, на минотавре тоже попадал, может, разок, два в такую ситуацию. Из дымов выскакиваешь, и потом долго-долго туда. Пока там задняя включится, пока ты откачешься, еще насколько-то из дымов выскочил. То есть, вот, вот этот момент надо учитывать. Также у нас здесь есть гидроакустика. И хилка. Хилка, причем здесь обычная у нас, не такая, как у прокачиваемых британцев, да, у нас у всех прокачиваемых британцев хилки, да, которые отхиливают очень много прочности. Здесь у нас хилка обычная, ну, так же, как, к примеру, да, и на Тандере, Фандере, как он там называется. Там тоже, да, хилка обычная. Вот и тут решили также сделать. То есть у премиум кораблей в этом плане, конечно... Хуже. Маскировка при максимальной прокачке получается половиной километров. Живучесть, ну, худо-беда, средненькая, 59 четыреста Могли бы и побольше, если честно, завести. Все-таки корабль, да, который ты приобретаешь, чтобы получить, надо получается 6 десяток прокачать, да, то есть мы раз прокачали, сбросили, прокачали второй раз, это и то если за X2, то есть это надо прокачать 6 десяток, чтобы получить один вот этот корабль. Я вот сейчас об этом подумал и думаю, сколько же времени вот это надо потратить, да? Это ладно, когда у тебя уже почти все десятки в порту, и ты как-то думаешь, ну ладно, там один-два скину, ничего страшного, да, а когда вот у тебя там только начинаешь играть и понимаешь, что чтобы приобрести этот корабль, тебе придется играть, ну, если не донатить, да, там, д -д -д очень много времени, там, не знаю, год-два. Так, ну, ладно, смотрим таланты капитана и уже отправляемся в бой. На первой ступеньке наводчик, на второй ступеньке мастер снаряжения. Здесь, кстати, у меня капитан с Голиафа, всего 14 очков навык, одно даже не распределено, ну, в принципе, ладно, не буду сейчас его никуда тут кидать. Так, обязательно надо брать суперинтендант, в принципе, да, то есть на 4 расходника у нас это влияет, да. И насколько проще на таком корабле сделать распределение очков, потому что, да, у нас отсутствуют торпеды, отсутствуют фугасы, то есть тут почти добрая половина э, расходников, у нас даже вон они перечеркнуты, то есть как бы они на этом корабле просто не нужны. Ну и на четвертой ступеньке мастер маскировки. Обязательно надо улучшать свою маскировку. И теперь отправляемся в бой. Все-таки отсутствие фугасов, конечно, вот во время бою ощущаешь прям острую нехватку, особенно когда играешь на дальних дистанциях. Да, потому что все-таки с дальней дистанции бронепробитие падает. И стреляя, например, по хорошо бронированным целям, ну, там много дамаги что-то вот, ну, по крайней мере, у меня пока не получилось сделать. Вот, к примеру, по легким, если каким-нибудь легко бронированным целям стреляешь, да, по тем же эсминцам, там урон проходит достаточно неплохой. Да, здесь же необычные бронебойные снаряды, здесь, ну, наверное, типа как у Минотавра, там более чувствительный взрыватель и улучшенные углы рикошета. То есть снаряды должны вроде как меньше рикошетить и меньше сквозняков быть за счет вот как раз вот этого чувствительного взрывателя. Сейчас... сказать, Ну, сейчас посмотрим, заценим. Я вроде как уже так немного заценил. Ну, как бы все с чистого листа. Ну, кстати, неплохо попал к восьмеркам, хотя тут восьмерок раз-два и обчелся всего два линкора. А, еще и карта. Ладно, карта-то это вот. Мне на правом фланге находиться как раз-таки больше возможности вот отыгрывать от рельефа. Чтобы дымы экономить. Ну и в дымах на открытой воде стоять тоже себе дороже, поэтому как бы не было стыдно, но надо фланг покидать. Надо правильно оценивать свои способности, то, как мы играем. и ну, не то, что фланг покидать, да, у меня дальность, в принципе, хватит, чтобы, если что, и на... сюда и на центр отыгрывать. Ну, предпочитаю находиться где-то поближе к островам. Ну, потому что на открытой воде, опять же, мы в дымах сядем, там либо эсминец, мало того, что он и... Дымы торпедами проспамить может, ну, или что, обычно, в принципе, это все делают. Ну или просто будет нас светить Не забываем, да, что 9,5 километров Мы в дымах светимся после выстрела Поэтому лучше выбирать фланг Где эсминца нету Да и вообще где противников побольше Больше народу Больше дамаги можно сделать Че вы тут вот пикаете, да, сразу Типа, а, там, ты че фланг покинул Ну, тут вот такой я, блин, противный Я ушел на правый Зато вон сюда э Эдинбург пришел, Брендиси с другого фланга. То есть у нас просто происходит рокировка. Ничего страшного. Назад. Иди в баню, блин. Вот там со, с другой стороны тоже Гибралтар. Надо вот сейчас сюда под остров поджаться. Пока стрелять неохота. Никто не стреляет. Сейчас надо, как они сейчас завяжутся перестрелку, тогда начнем стрелять. Блин, а что, раньше не мог сказать, что ты дымы будешь ставить, блин? Я бы в них сел. что там за эсминец у нас против нас? А, ну эсминец-то в принципе не, не, не такой, чтобы торпедный. Так что, ну там, конечно, у него торпеда получается 12 километров, если я не путаю. эдинбург я к тебе в дымы хочу. На всякий случай гидрокустику включу. Гибралтар тоже дымы поставил там 5 попаданий, 5 пробитий Ну, 7700, вообще фигня так. Просто постреляем по дымам, попробуем Пока что других вариантов нету Отлично, неплохо попали вот какую ошибку сделал, да, вот этот вражеский Гибралтар получается. Он поставил дымы, но не учел, что его будет светить эсминец. Потерял больше половины прочности. А его как раз Кагера светит. Ну ладно, от нас он спрятался. Так а вон тут и буки еще есть, и буки. Нет, лучше сейчас попробовать по как раз. Пора начинать двигаться, дымы заканчиваются. У меня, конечно, есть свои дымы, но что то мне вот здесь на открытой воде их пока ставить неохота. на точку продавливать. все вот. Кто тут? Подводная лодка получается где-то. Больше некому меня сейчас было засветить. есть возможность сделать первый фраг. Нет, мои снаряды летят медленнее чему. У кого там... Чем Эдинбург, что ли? Да ну нафиг. Не может такого быть. О, как я угадал, что здесь подводная лодка. Ну, тут хотя, что гадать тут. Так и так, понятно торпеды было. По так где она, эта подводная лодка? Не видишь там? Никакие торпеды на меня не заворачивают. Ну, вроде нет. Так, и в дымах, то есть смысла сейчас сидеть нету, опасно. Так, эти -то медленные торпеды, это, наверное, торпеды с немецкого эсминца. О, ну, а счет тем временем уже 2-0 в нашу пользу. Так, а что это он светится перестал? Не, ну мы можем и по дымам тебе типа, при прислать-то. Да чё он ко мне привязался, не пойму. Тут что, ближе к нему никого нету? Вон его торпеды идут. А я хитрый, я вот так вот. Нефиг их ко мне присылать там. Слишком много. противники неаккуратные, все куда-то. вот так вот и подводная лодка обломилась. А то шесть торпед так кучно. Но если бы не скинул, сейчас бы получается, ну может не все, конечно, но могли и все попасть вот так. Было бы больно. Ну, Аварийка уже почти откатилась. По-моему, не успеет сейчас снаряд долететь, он разгонится. Где это, падла? Сейчас мы те. А, блин, дальности не хватает. Глубинную бомбу кинуть. Где она там была? Да, дальность, конечно, тоже. Оставляет желать лучшего. Чего, 8 километров всего? Даже 6 километров! Не, ну, это уже... Безобразие. Нет фугасов, да еще и... Глубоководный... Нормально не брось. Маленск, лови подарок. Кстати, по -по -по -по. он можно по Малфи пострелять. О, ну да. Там сквозняк и, и рикошет. Ну, сквозняк, ладно, я понимаю. Тут, конечно, корабля бронит. Нет. А что значит рикошет? О, ну я его фугасы толканул да то. Яблочко. Вот, другое дело. 11 тысяч. Вот это уже серьезней. гидроакустику включить. Он может, конечно, быть на КД, но лучше не жалеть все-таки. А то, когда увидишь торпеды, то жалеть будет уже поздно. Так, что-то как тут 7 минут уже прошло, счет всего 2-1. Где народ весь? Что-то они как-то попрятались все за островами. Ну, вообще не серьезно. Так, а Малфи мне не дадут забрать? Некоторые, вот я, я не понимаю, да? Вот, к примеру, Айгер Сядут за островами Чё ты там сидишь, если Тебе даже Стрелять не в кого Ну, попал А, ну, че то попал Урон почти полтос От литкоры летит. Нет, тоже тебе в ответ ББшечку могу кину. Ну, я еще ни одну хилку не, не не истратил, так что фугасы, в принципе, можно получать, не бояться. Че, по маге не попал? Всё, я сейчас из засвета уйду, и хилку можно использовать. Да хотя хилку-то уже можно использовать, что-то. Неугомонный Смоленск. Пожарная Кто меня поджог Вот сейчас не пойму уже. Кто? Некому же поджигает. Тут можно Хилк, в принципе, Хилк. Аварийку точнее использовать. И Ах, вот только думал, сейчас в дымах тут можно будет посидеть, пострелять. Нет, дымы мне в крайнем случае придется использовать, чтобы не умереть, блин. Стрелять сейчас нельзя, получается. Надо отсветиться и дистанцию рвать теперь. Какие-то линкоры, а? Сейчас, может, зато возможность будет как раз-таки по линкорам стрельнуть. Вот, сейчас Амаги, если борт подставит, я буду стрелять. А он это и делает. Попробую, что я из линкора сейчас смогу выбить. Так, цель Ну, как положено. По учебнику. Вот релиния. Оп. Ну, пятнашка. Рекорд. Главное, ты в ответ теперь бронебойками. А то сейчас у меня один залп, а меня нет. Надо борт успеть убрать. Кстати, тоже еще один из больших минусов. Это плохой угол... Поворота башен. То есть, чтобы давать полный залп, лучше, конечно, тогда в такой ситуации просто противнику находиться носом, чтобы из двух башен стрелять. Что -то торпед тут понакидывали. Еще и Джанбард кидает. Че, успею залпик дать, отверну? Вроде успел. Ну, цитадель выбить не получилось, но там, да. 10, он 15 тысяч один раз. Ну чё, мне фраг хотелось бы сделать, а? У меня на этом корабле не одно... А, не, один фраг я сделал там в каком-то бою. Так, ну а маги, давай, отстреливайся. Чё, а маги-то не стреляет? Блин, его сейчас убьют. Вот, выстрелил. Ну и фраг сделать не получилось. Потому что а маги... Блин, рано я начал, конечно, к нему доворачивать. Пробил меня маги. Но тут уже смысл. Вроде выигрываем, надо рисковать. чтобы побольше урона нанести. Не люблю, конечно, я турбо-бои. Тут, наверное, более заманчивая цель РУ. все. рун. А ты как раз сейчас хамбатся ну, 4 300, блин, тоже фигня. шанбар Ну, наверное, в такой ситуации надо надстройки выцеливать, что еще делать. Он за сотню дамаг перевалил, перевалил. Сейчас уже Джанбарт там хорошо будет вылетать. Ну, дайте хотя бы один фраг. Тут такая конкуренция, столько народу. он все-все летят, дайте все-все хотят домашки. Сейчас кто-нибудь доберет. У кого скорострельность лучше, тот и в дамках в такой ситуации, да? Ну вот как вот сейчас? У него было как раз там 70 единиц прочности оставалось. Какой-то кропалик, кто-то вот из-под носа прям увел. 122 тысячи урона нанесенного, 123 снаряда в цель попадает, то есть, ну, если на скидку, да, я просто обычно внимание обращаю, если вот да сравнивать количество попавших снарядов, проводить аналогию с количеством урона, получается у нас где-то в районе 1000 обычно снаряд даже на линкорах там плюс-минус, это все зависит от того, да, сколько максимальный урон, ну, там да количество сквозняков там вот это все. Конечно, большую роль влияет здесь. Вот, обратите внимание, кстати, сквозняков немного, всего 6. То есть, снаряды, если в цель попадают, то есть, вероятность сквозняка, ну, как я, в принципе, предполагал, да, вот с этим взрывателем, более чувствительным сквозняков, ну, не то, что быть не должно, а просто их будет намного меньше. 84 пробития, причем пробития и соотношение здесь больше, чем если сравнивать с другими кораблями, у которых нечувствительный взрыватель на бронебойных снарядах. Я думаю, смысл понятен, да, вон 22 рикошета, 7 попаданий в ПТЗ, 4 непробития, то есть если сложить все снаряды, которые, да, у нас урон вообще не нанесли, их получается больше, чем в два раза меньше, чем те снаряды, которые урон нанесли. Но смысл от этого большого в итоге не получается по урону, но это уже вопрос к балансу. Да, все равно нет-нет, а все приводится к общему знаменателю, чтобы сильно какие-то корабли все-таки не выделялись, и да, не было у нас мб То есть это, этот корабль далеко. Не имба, то есть, в принципе, обычный такой середнячок, на котором можно иногда показывать хорошие результаты, иногда, если вам не повезло, показывать плохие результаты, ну, или если вы не умеете играть. Если, в принципе, играть умеете, ну, худо-бедно, можно на этом корабле, конечно, нормально забой набивать, ну, вот, да, не выделяется он какой-то особой живучестью, там, да, по дамаге, возможно, вес залпа, если на убойной дистанции можно... Выбивать, конечно, большие цифры. Ну, вы сами видели, что там сейчас самое большое. Из линкора 15 тысяч удалось выбить. Я думаю, ну, к примеру, по даже линкорам десяткам можно и больше. Учитывая, что все таки возьмем мы Амаги, или возьмем какой-нибудь Гроссур Курфюрст, или тот же Конь, по количеству надстроек, которые у нас находятся на корабле. То есть, да, чем мне кажется? Вот тут даже из таких кораблей, как Грос, да, Дамаги, ну, или Конь тот же. Ну, любой десятый уровень. То есть, ну, единственное, наверное... С этим проблемы, да, будут советскими линкорами, скорее всего, потому что там надстройки все-таки, по идее, более бронированы, чем на других кораблях. Ну, по крайней мере, фугасы они держат лучше, что насчет вот этих бронебоек, не знаю, это надо уже в бою почувствовать. Либо самому играть, да, на советском корабле против вот того же Гибралтара, ну, либо на Гибралтаре где-нибудь просто схлестнуться, чтобы не так, да, там один залпик дать, а именно конкретно там пострелять по одной цели чтобы вот это все прочувствовать. Так, что я тут прям все заболтался. По опыту. Ну, вон Демойн у нас тут прям настрелял, я смотрю хорошо. Ну, чё поделаешь? У Демойна там скорость перезарядки, и у него есть фугасы. Ладно, не буду жаловаться, но все равно. Худо-бедно, хотя бы на третьем месте, там 1673 опыта. Меня причем по опыту обогнал Эдинбург. Но он обогнал не только меня, а... Большую часть команды Я хотя бы на третьем Мне еще не так стыдно К примеру, вот стыднее всего, наверное, вот этой вот Подводной лодки и Ясина Ну, Нахимов авианосец есть Он и в Африке авианосец на них и... Особенно, когда турбачи вот такие идут Вообще особо не успеваешь На авианосца поиграть Потому что все-таки авианосец в этом плане очень сильно Зависит Вот смотрим подробный отчет 123 попадания, сюда, 288 выстрелов, вон ПВО там что-то настреляло, да? вспомогательный калибр не стрелял, то есть, ну... Как таковое другое вооружение у нас особо отсутствует Так, самое большое количество урона 40 тысяч по Амаге Ну да, опять же, вот, я вот это провожу Аналогию, да, по количеству, то есть снаряд В среднем наносит где-то 900 урона, блин Вот смотрите, 39 тысяч нанесено 41 снаряд попал, сейчас на Смоленск Смотрим, вот, единственное, да, брони Нет, то есть здесь ситуация Немного другая, 17 попаданий, 27 тысяч Урона, вот, смотрим, Гибралтар 22 попадания, 23 тысячи урона То есть везде где-то немного на тысячу меньше Вот, Джанбар, 29 попаданий Попал 21 тысяч урона. А Малфи, Амалфи, ну чуть там выше, это уже просто такая погрешность. То есть где-то так и получается. В среднем 900 единиц за попавший снаряд. То есть вот и считаем, сколько снарядов мы можем выпустить за бой, да, это примерно такая математика, можно какую-то формулу даже разработать, сколько при да, определенных ситуациях примерно можно выбивать на каком корабле дамаги. То есть, ну, это учитывать, да, опять же, продолжительность жизни этого корабля, то есть, ну, это уже вопрос к умению игрока выживать в бою, потому что некоторые выживать вообще не умеют, то есть есть и такие, которые там на какой бы живучий тяжелый корабль не сел, то есть он все равно первый в порт отправляется, такие игроки как были, есть и будут. По заработку. Ну, тут тоже, да, модификаторы почти больше. Льви... Не то, что а львиная доля. Тут 445 тысяч. Я просто повесил все возможные флажки, которые дают прибавку к кредитам на этот корабль. Ну, не знаю. Вот нет у меня какого-то, да, вот такого восторга. К примеру, на каком то Минотавре или даже на том же Голиафе мне, если честно, играть понравилось больше. Вот эти корабли, блин, за такую цену в этом... Бюро исследований Они должны давать игроку что-то Ну не то, что прям необычное Но что-то, вот, чтобы хотелось на этом корабле играть То есть, да, вот здесь даже немножко подкорректировать К примеру, заметность после выстрела ГК в дымах Хотя бы на километра полтора сделать меньше Уже будет совсем другая картинка А так, ну что еще здесь можно изменить? Вот даже не знаю Вот так такое, чтобы не кардинальное Но все-таки корабль заиграл как-то по-другому Потому что вот, ну нет, да, вот чего-то такой какой-то изюминки вот за вот, то, что, да, представьте, человек, если не донатил, он два года, блин, потел, качал эти корабли по второму кругу, потом купился себе Гибралтар и понимает, что на Голиафе он набивал урона гораздо больше. Ха -ха -ха. Вот такая вот история, товарищи игроки.